Февраль в этом году можно назвать самым красивым месяцем. И, вероятно, он побьет все рекорды по количеству свадеб. Столько красивых дат. 02 02-2020 2002-2020 2-02-2020. 20, 20, 20, 20, 20. Те, кто верит в на нумерологию, называют двойку особенным числом. Астрологи уже составили гороскоп везунчиков февраля. Самыми счастливыми, по их прогнозам, будут овны. А меньше всех удача будет сопутствовать стрельцам. Ну, обо всем по порядку, подробно мы расспросим астролога Веруху Белашвили. Вера, доброе утро. Доброе утро. Самая ближайшая, красивая дата февраля, 02, 02 2020 Вот прям ближайшее воскресенье. Она еще и зеркальная. Двойка вообще хорошее число? Двойка вообще хорошее число, и это число больше благоговорит женщинам. Потому что двойка – это энергия Луны. Нумерология вообще распределяет все цифры под каждую планету. И поскольку лунная энергия попадает под цифру 2, а воскресенье, на которое попадает это число, это день Солнца, у нас будет очень хорошее сочетание мужской и женской энергетики. И чего же ждать от этого дня? На самом деле день будет очень сильный, потому что если брать в совокупности все цифры этого дня, мы насчитаем восьмерку. А восьмерка ⁇ это энергия Сатурна. Бесконечность. Сатурн, мы знаем, это очень строгая планета, очень сильная планета и очень стабильная планета. Поэтому если на эту дату кто-то запланирует дату свадьбы, брак гарантирует быть долгим, прочным и надежным. А если не брак, какие-то просто важные дела можно запланировать, какие-то поездки судьбоносные? Ну, день, поскольку будет благоволить как мужчинам, так и женщинам, этот день очень много возможностей дарует каждому из нас. А ноль играет какую-то роль э, вот в этой дате? Вообще считается, что число ноль не очень удачное число, потому что, как мы можем догадываться из э, слова сочетания, ноль обнуление. Поэтому, когда число ноль присутствует в дате года, месяца или рождения, это может нести какие-то свои сложности и препятствия. Но в данном конкретном числе второго Февраля. Эти препятствия сведены к минимуму. Вера, ну вот мы прочитали, что овнам повезет, а стрельцам нет. Как вообще это можно трактовать? И если повезет, то кому? Давайте коротко пройдем по всем звездным стихиям. Огненным знаком действительно в феврале будет не так легко, как хотелось бы, но и не так проблематично. Звезды больше благоволят в этом месяце земным знаком и водным. Для знаков Земли этот период будет очень благоприятным в сфере карьеры. Поэтому делайте рывок. Вам звезды благоволят. Вода, рыбы, раки, скорпионы. Водные знаки в этом месяце фавориты, потому что их любят звезды. И любая сфера жизни будет им удаваться как можно лучше. Знаки воздуха. Воздушные знаки будут очень сильно ориентированы на романтику. Все, что касается воздушных и огненных знаков, у них будут несколько сложнее какие-то ситуации складываться, но вероятность того, что они разрешатся благополучно, крайне высока. А вот те, кому звезды сулят неудачи, может быть, они могут каким-то образом перестраховаться, перепрограммировать свою программу на февраль? Я так скажу, что вторая половина месяца будет более напряженная. У нас энергия Марса переходит в свой самый сильный знак, знак Козерога. И это говорит о том, что у многих людей будут возникать повышенные требования к любого рода активности, договоренностям и действиям. Поэтому, если вы будете систематизировать свою деятельность, жизни, в том числе личные отношения, будете ответственно подходить к любого рода вопросам, в вашей жизни никаких шероховатостей не должно возникать. Кроме этих красивых дат, какие-то еще есть такие знаковые даты в феврале, на которые стоит обратить внимание? Я бы рекомендовала, наверное, быть еще более аккуратными 9 и 10 февраля. В эти даты будут не совсем гармоничные аспекты на небосклоне. И более того, у нас еще появляется полнолуние. А период полнолуния всегда несколько сконцентрированная энергия, психическая в частности. И люди становятся более тревожны, более неуравновешенными, более раздражительными. Поэтому эти два дня я рекомендую быть крайне неаккуратными. Если говорить про благоприятные даты, то в период 14 февраля у нас будут очень хорошие возможности для того, чтобы может быть что-то возродить в своей жизни вновь, если было и чувство у кого-то не остыли. Если вы готовитесь к Дню влюбленных уже сейчас, можете на вторую декаду февраля настраивать себя на позитивные возможности. Спасибо вам большое за такой хороший прогноз. Доброго дня. Взаимно. Спасибо и вам. До свидания.